Всем привет, с вами снова Макс Репьев и вы на канале Репей Курортная Недвижимость. Сегодня мы с Ильей и с Артемом покажем вам очередную подборку для клиентов. Правда, сделка у нас уже прошла и мы покажем вам такой бэкап. Клиент обратился к нам за покупкой апартаментов с доверительным управлением в центре города, которыми будет приятно владеть. Бюджет от 20 до 30 миллионов. Обязательные условия, полная стоимость в договоре. И так, чтобы эти апартаменты были еще ликвидны на вторичном рынке, чтобы это можно было продать. И многие люди думают, что в Сочи действительно огромное количество предложений, хороших предложений, что можно прям приехать и повыбирать. Но если действительно очень точечно рассматривать предложение, вообще то, что представлено на рынке, то можно выделить максимум до 10 вариантов конкретный бюджет, конкретные условия, конкретные цели. И сегодня мы с вами будем смотреть апартаменты с доверительным управлением, это очень важно, по центру Сочи. Именно по центру, а не по центральной части. И здесь будет несколько апартаментов, которые будут недорогие по цене. Будут апартаменты, которые будут стоить дороже, чем цена, потому что, вы знаете, всегда бюджет увеличивается, так как есть возможность торга и так далее и тому подобное. И сегодня мы посмотрим с вами первый комплекс будет находиться у нас здесь. Апартаментный комплекс Один называется. И дальше мы пойдем с вами по восходящей, проедем весь центр. Сделка уже как бы у нас прошла. И мы просто расскажем вам в конце, что у нас купил клиент и почему. А сейчас мы просто посмотрим, что вообще можно предложить именно в бюджете 20-30 миллионов, возможно, даже два апартамента купить. И первый комплекс находится у нас на улице Северной. Это апартаментный комплекс, Один, вообще Один. отель Один называется. Один, 3 Северная 10-3 звезды. И апартаменты там начинаются от 10 миллионов рублей. На сегодняшний день у нас осталось одно. Мы недавно просто продавали ну, другому совершенно клиенту также апартаменты именно в нем. И большая проблема э, осуществляет показы в нем, потому что всегда эти апартаменты заняты, там функционирует отель. Но мы сможем с вами просто вставить фоточки и хотя пройдем, просто посмотрим, где он находится. Мы вообще сейчас с вами стоим возле торгового комплекса Сан-Сити. За ним расположился жилой комплекс Парк Горького, позади нас вокзал, и это исторический центр города Сочи. Туда прямо у нас находится морской порт, но по трекингу дальше вы увидите, как мы будем до тут добираться, увидите, как это все будет выглядеть в принципе по количеству людей именно пешего трафика я думаю что вы понимаете что здесь удобно добираться до любой точки отсюда можно дойти до парка ривьера до морского порта до пляжа до пляжа ривьера то есть все здесь исключительно в пешей доступности и исключительно на равнине а сам отельчик выглядит вот так это по моему бывшая станция АТС которая реконструирована. Ростелеком был да бывший в его владении выкупили разделили на помещение получили новые выписки все, и сдали. Соответственно, все здесь. Как? Сам по себе отельчик, как бы внешне он выглядит может быть и не очень, но мы с вами говорим именно про пассивный доход. Сдается это летом на сегодняшний день по 7, 6, 8 тысяч в сутки. А зимой это примерно с половиной. Вообще, если говорить про окупаемость самих апартаментов на рынке Сочи, то это примерно 10-12%, потому что аренда переиндексировалась, и теперь она стоит выше недвижимость где-то в каких-то моментах чуть-чуть падает в цене. И вот, например, прошлое предложение, которое мы продавали, стоило 10, 10 700, да. а у нас есть предложение 10 миллионов рублей. Правда, там у нас был третий этаж, здесь первый, но тем не менее, как бы в отеле, когда вы туда приходите, вас никто не спрашивает, как вы там, что хотите. Ну, по крайней мере, меня не спрашивает, никто, я ну, не да, знаю, вас спрашивает. Такой есть свободный, такой. Можно, конечно, высказать свои пожелания, но тем не менее. Здесь на самом деле особого значения не имеет первый или третий этаж. Согласен, абсолютно. Просто есть много людей, которые прям на этом заостряет внимание, что нужно обязательно там повыше, чтобы лучший вид был. Вот мы ездили в трип по Крыму, вот нам давали номера, как бы и мы даже не плевались от них. Ну, вообще, то есть нам просто приходим на ресепшн, нас заселяют. Здесь тоже самое, то есть Апартамент, что на третьем, что на втором, что на первом этаже, будет приносить вам примерно одинаковый доход, потому что расселение идет именно по котловой системе, а на сегодняшний день 10 миллионов рублей стоит у нас один единственный апартамент, следующий по цене идет у нас 12 миллионов. То есть, если мы с вами говорим про бюджет 20-30 миллионов, то здесь можно купить два и получать пассивный доход в теории даже больше, чем в тех комплексах. В среднем по мы считали, с Артемом здесь получается 960 чистая прибыль. Да сейчас будет больше, потому да. что аренда да, переиндексировалась. Ну, в любом случае, я вот считаю, что э, даже вот пускай она будет больше, но если сейчас привязать, вот сейчас могут просто писать, ну вот она будет больше, но подорожала то-то, то-то, то-то, коммуналка, там товары и услуги. То есть, наверное, в целом это все то же самое. Дело не в этом. Вы Есть цена лота, вы его покупаете и он сразу начинает вам приносить деньги, правильно? Да. Вот. День. вот. То есть вот это, наверное, важно. То есть вы покупаете актив не который вы купили, и он просто стоит, и вы ждете, когда он подорожает, возможно, и, и вы там представляете себе какую-то прибыль. А он просто сейчас начинает приносить деньги, и вы еще можете там через год, через два, через три, через пять просто потом еще его продать и дороже. Да, вот сразу это... давайте я вам скажу, портрет именно нашего клиента, для кого осуществлялась эта подборка, которую мы вам сейчас просто показываем, и, возможно, вам она тоже будет интересно. именно покупка с целью сохранения капитала и пассивного дохода сразу же. То есть не так, что нужно подождать и потом как-то в дальнейшем это все э, перепродать. То есть здесь интересна именно покупка и сразу получение и главное, дохода. Ну, у человека бюджет позволял просто. Еще э, к этому вернемся. Потому что все хотят центр, но не все знают, сколько здесь на самом деле стоит хорошая ликвидная недвижимость. Это, кстати, очень важный момент, потому что много на сегодняшний день разных апартаментных комплексов, и к нам в офис приходит, постоянно с презентациями, там, по 3-4 по миллиона рублей и так далее. Но перед тем, как вы думаете, что это интересное предложение, все-таки по телефону внизу позвоните, проконсультируйтесь, и мы как минимум вам скажем, стоит игра свечи или все-таки нужно обойти это стороной. Вот, значит, мы с вами находимся возле Одина, мы можем... Только зайти наверное с вами посмотреть ресепшн и больше к сожалению ничего то есть мы можем вам только вставить фотки так как он полностью сдается предыдущий на убой можно вставить. можно вставить предыдущий ролик мы ходили там наверное, так будет правильнее, да. потому что апартамент такой же Все то же самое и вот у нас в прошлый раз получилось его посмотреть очень бегло поэтому видос будет оттуда смотрите внутри он выглядит вот так то есть здесь происходит куча заселения мы специально сейчас пришли время у нас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 Сейчас я вам его тоже покажу. Здесь вот так это все выглядит. И вид из окон открывается вот такой. То есть это альтернативный апартамент. В своем, к сожалению, попасть не можем, потому что он постоянно остается. Мы снова в сегодняшнем уже дне. Вы посмотрели только что видео. Этот был апартаментный комплекс Один. И мы дальше идем с вами по восходящей. Двигаемся на апартаментный комплекс Архитектор. Посмотрим, какие предложения есть там, посмотрим, как изменилась его инфраструктура, расскажем вам там про его особенности. Ну, знаете, что здесь вы, грубо говоря, в бюджете там, 25 миллионов можете купить два апартамента и получать итоговость них примерно в районе двух, может быть, двух-двести миллионов в год. Да. Примерно получается 10% окупаемости у вас. Двигаем дальше. Мы приехали с вами на апартаментный комплекс Архитектор. И изначально это здание было бывшего архитектурного института города Сочи именно поэтому такое название. Которое на сегодняшний день перестроили переоборудовали это все в апартаменты по доверительную сдачу и находится это прямо в самом центре города. Мы как-то снимали видео и ходили от, от, от морского порта до сюда. Примерно минут 7, да, по-моему, это занимало? 7-10, ну если с детьми, то ну, минут 15, если уж прям не спеша идти, останавливаться, там фоточки какие-нибудь делать. В общем, по ровной дорожке вдоль набережной Конституции с хорошими пейзажами. И здесь хорошо то, что здание вписали в естественный ландшафт именно города Сочи. Здесь у нас Сталинки, да, да. Сталинки, там тоже Сталинки и вот такое здание, которое находится не на первой линии дороги, а оно так находится в глубине немножко. С действительно хорошим ремонтом, с действительно хорошая концепция. И именно это место интересно тем, что это все-таки центр города исторический. И как вы знаете, в любом городе, в историческом центре, недвижимость всегда популярна и всегда она в цене расскажи пожалуйста нам про концепцию расскажи пожалуйста что здесь вообще есть минимальные цены и потом мы просто пойдем в шоу-рум посмотрим как это все выглядит концепция такая что это наверное сейчас на данный момент единственный такой новый обособленный комплекс своей концепции в городе потому что есть либо старый фонд здесь а либо какие-то апартаменты низкого плана там эконом какой-то сегмент вот а это наверное такой вот на ну, бизнес да есть там на войкова на орджоникидзе мы, мы, мы туда доедем но это все-таки ближе к морю а это вот где идет пересечение делового и туристического потока то есть это в принципе будет пользоваться спросом всегда и зимой и летом причем без вот. сильной просадки по цене потому что в центр города как вы понимаете народ приезжает на форумы приезжает на какие-то встречи тимбилдинги, ну, на разные в общем концепция форматы. да концепция такая вот мы в том еще ролике говорили это вот ты в тапочках выходишь ну, там условно в условно в сланцах вот у тебя все, вот у тебя рестораны, вот у тебя погулять, вот посидеть, вот потренироваться, вот в магазин сходить. Если в магнит, вот вам магнит, вот вам перекресток, вот столовая, а вот ресторан. То есть, ну, вам не надо никуда ехать, то есть вы избавлены от головной боли, это такси, автомобиль, ну, там, куда-то доехать. Вся движуха, она здесь в Сочи, в любом случае, какие-то там э, форумы, опять же, э, выставки ну, там, концерт или еще что-то. Ну, то есть, все равно большинство людей приезжают именно вот сюда, в центр, погулять. Даже, как мы говорили, с Актера Galaxy и Сан-Сити. Вы к ним один раз съездите, погостите, а потом они к вам будут приезжать. Тут немножко другая мысль, неправильно я выразил. То есть, э, если вы, например, приехали с друзьями, вот, например, я приехал, и вы, мои друзья, приехали. Мы сначала с вами посидим один раз в Актере Galaxy а потом вы будете ездить сюда в гости, чтобы гулять здесь по центру. Вот именно этим он и интересен. Пойдемте внутрь, теперь посмотрим, как это все выглядит. Здесь вот уже поставили точку питания, так скажем. Здесь изначально должна была быть просто кофейня, просто кофейня. Но вот в этом здании? Да, решили вот, так как это здание тоже выкупил уже давно застройщик вместе с этим... Здесь в дальнейшем они уже сейчас первый этаж дают под ресторан, который будет работать на поток, который на улице Конституции, да. И, а это будет уже точка питания к этому ресторану относиться. И здесь ей могут пользоваться вот люди, которые будут... Ну за... и также могут, конечно, пользоваться и люди, которые зайдут в ресторан. То есть кафе, какие-то десертики и так далее, они смогут здесь приобрести. Да. Ну и в дальнейшем вот это здание, оно тоже будет перестраиваться, переделываться там с так точки да. зрения фасада, но сохранением именно исторического облика То есть это очень важно В городе Сочи за этим следят Еще, кстати, здесь будет небольшой фитнес-зал Все равно это плюс Его раньше не должно было быть, но они решили здесь Вот в корпусе С Помещение сделать фитнес-зал, это приятно И на террасе На которой мы еще поднимем Мы сейчас сводим Да, это тоже фишка Там будет кинотеатр, то есть они там поставят Что? Полотно, Полотно. И будут смотреть... Книжка жители и гости данного апартамента. В общем, такой вот. Причем, кстати, камень. хочу сказать, что именно вот эти апартаменты покупались не обязательно для сдачи. Некоторые покупали Здесь их для будет. собственного проживания. Потому что это центр города, есть хорошая управляющая компания. Если вам, например, надоело жить самостоятельно, то вы спокойно можете сдать это все в управление. И будут, значит, сдаваться, это все сдавать. Здесь у нас ресепшн. Выглядит он вот так. Зона ожидания. Ну и проход уже... Само здание. Здесь все сделано в таком минимализме. Лифты и Отис. Поднимаемся. Я предлагаю, наверное, сходить в шоу-ру. А потом сходим на террасу, потому что люди ждут, как выглядит номер. Да, и мне что еще нравится, мы, вот, мы с тобой ездили а, в трип по недвижке. Помнишь, все отели, в которые мы селись, Они все старые, они все какие-то советские, там постсоветские. То есть ну, заходишь, да, и ты понимаешь, что, ну, такое все устаревшее уже стало. Да. А вот этот, ну, то есть я вот себя уже применяю, то есть если мы с тобой поехали э, в Сочи, допустим, да, вот мы не знали Сочи, и мы такие начинаем искать отель и находим вот его... Мы бы сюда заселились, согласись? Ну, Потому да. что мы бы сейчас походили бы здесь везде, но здесь особо либо старый фонд, либо какие-то вот новые. Ну, ну, но если бы мы хотели именно центр, отдельно стоящее здание, то как бы архитектор ну, здесь, конечно, мы бы только сюда плюсе. Мы просто сейчас с вами еще посмотрим в альтернативу архитектора э, атриум-апартаменты, здесь они недалеко. Атриума на самом деле два вот именно апартамента комплекса в Сочи. Mm -hmm. Есть один тот, который испытывает некоторые проблемы. И тот, который находится здесь на Новогинской. И мы нашему клиенту это предлагали, но он выбрал у нас чуть другой проект. И мы потом в конце с вами поговорим именно какой и почему. И мы с вами вместо шоу-рума просто заболтались и приехали на террасу. Терраса выглядит... Ну вот отсюда, наверное, будет лучше всего видно. Это весь центр города. Обратите внимание просто, сколько здесь зелени. Ребята вот рисуют какие-то проекты. Планировочки я отсюда просто вижу. И здесь вот где-то будет располагаться кинотеатр. То есть... Можно просто создать себе здесь такую точку уединения. Просто мало кто будет подниматься. И у вас есть место, где кофе попить. Есть место, где посидеть. И есть даже место, где проводить закат. Так, ты говоришь еще, что здесь будет э... кинотеатр. Вот они либо сюда хотели полотно повесить, либо вот сюда как-то, пока они еще не определились. Либо вот здесь будет, они просто здесь перестановочку сделают, когда на время фильма. То есть либо вот в этих вот прогалках mm -hmm. как раз. Ну, сюда, сюда вот, вот полотно. Дубай на крыше часто такое используют. Да. Там, на Либо вот здесь. но здесь, я считаю, неудобно. Лучше, конечно, вот здесь вот. И покажи нам, пожалуйста, где будет фитнес-центр находиться. А, вот здесь корпус целый. Вот корпус целый немножко выглядит по-другому, кстати. Как вы сказали Травер... тогда? Травер... А, Травертин. Травертин. Колизей из этого камня, как бы. Трога, да? Ну Не будем. В общем, вот в этом здании в корпусе С на первом этаже фитнес-зал будет. Кстати, они все соединяются. Не надо вам на улицу выходить. Если вы купили апартамент в корпусе Б... Вы спокойно через проход проходите в корпус С. Не надо вот выходить на улицу, там, блуждать или все. Самое главное в архитекторе – это его расположение. Через речку у нас находится парк Ривьера и пляж Ривьера. В принципе, видно вот эти вот вековые деревья. А здесь у нас находится весь центр Сочи. Обратите внимание на соседство. сталенький, сталенький, сталенький сталенький Какой-то шпиль он там вот исторический. И в обратную сторону. То есть здесь нет какого-то высокоэтажного строительства. Есть только через реку уже там. И вы выходите отсюда сразу на набережную реки Сочи. И уже продвигаетесь там по своим делам, просто прогуливайтесь. Либо идете в какой-нибудь бар, ресторан или еще что-нибудь. Кстати, здесь ресторан очень хороший есть по соседству, называется хмели Сунели. Но ну, и на самом деле в центре Сочи огромное количество хороших ресторанов. Э, та же самая Барселонета, Плакучая Ива. Магадан открылся в Эмиральде, мы туда доедем. Я все хочу попробовать эту кухню, рыбный ресторан. Я смотрю, там все время полный посад. В общем, здесь именно в центральной части, вот именно центра Сочи, расположено огромное количество ресторанов фитучини, баран, рапан ну в общем они действительно а -а -а. с хорошей кухней, качественные и все здесь в пешей доступности идем смотреть с вами шоурум так, мы с вами выходим на пятый этаж места общего пользования выглядят вот так по сути сам архитектор еще ну так скажем не заселен на полную а -а -а. мощность но тем не менее есть люди, которые здесь уже живут на самом деле много людей, которые реально здесь живут, то есть не то, что сдают, они прямо рассматривали, то есть у них какой был критерий, им хотелось в центре Сочи, но в чем-то новом, не в старом, а потому что здесь везде старый фонд, и им не нужна, допустим, большая площадь, а, ну, в старых фондах там однушка, это 32 квадрата, а следующий там уже 50 идет. Вот. И это старый фонд, и хорошие квартиру в старом фонде найти, ну, очень проблематично. И еще проблема старого фонда, даже есть вот сталинки хорошие, качественные. То есть вы можете сделать внутри сталинки свой хороший ремонт, но подъезд у вас будет крайне не очень. И собрать деньги на ремонт подъезда, это огромная проблема, хотя есть действительно хорошие проекты, но это совсем другая история. В общем, это стандартный номер в архитекторе. И сразу вам хочу сказать, это, наверное, один из самых больших минусов архитектора в том, что он не сдается с ремонтом. Ну, да. То есть вы должны ремонт здесь сделать самостоятельно, на свой вкус. И здесь вот в у нас представлено вот так. Уголочек такой выделяется под кухню. Этот шоурум, кстати, продается. Он стоит 30 миллионов рублей. Я его снимал у нас в телеграм-канале отдельно, я приходил сюда. Угу. 30 миллионов вот он стоит. Есть их два. Таких вот. Один на пятом этаже, другой, по-моему, на четвертом Если говорить про черновые Вот с такого плана, они сейчас начинаются От 27 миллионов рублей Это там второй, по-моему, этаж От 27 И выше, до даже 30 доходят Черновые. Uh -huh. А вот этот именно, вот сейчас шоу-рум, вот он продается за 30 миллионов. Ну, то есть, по сути, выгодно. Во-первых, как бы кажется, что на ну, 3 миллиона можно сделать, там ремонт вообще закачаешься, но цены на ремонт сильно подскочили, можно рассмотреть его. Здесь у нас, значит, с вами, господа, алюминиевые окна, которые скрашивают все шумы, которые у нас происходят из центра города. Здесь размещается вот такая часть с диваном. В этой зоне у нас находится спальня. С окошком тоже открывается. Гардеробная зона. Здесь санузел и зона самой кухни. С вытяжкой. Лаконично, без каких-то вот кричащих красок. Именно для того, чтобы. Ну, на любой вкус это подходило и люди могли любые здесь спокойно отдыхать и жить И так как у нас эти апартаменты идут под доверительное управление То есть народ их рассматривает под сдачу То конкретно вот в этом месте стоимость, например, на сегодняшний день до порядка 10-15 тысяч в сутки это в летний период. В зимний период в районе 6-8. Все будет зависеть от площади, от ремонта и так далее. Но огромный плюс, что здесь есть доверительное управление, которое все это делает за вас. Вы можете находиться в любой точке мира. Деньги вам просто будут идти на карту. И вот эти планировки, вот именно вот, как этот шурум, они самые ходовые здесь. Так как здесь две мокрые точки. Вот. И, по сути, четыре спальных места. То есть вот этот диван, его можно другой сюда поставить чуть больше. То есть здесь 2 плюс 2, типа Family Suit, потому что есть 34 квадрата. Вроде бы на 1 квадрат меньше, но там не сделаешь так. По ценам актуализируйте, потому что цены, как вы знаете, в Сочи они всегда разные. Причем они как выше, так и ниже могут быть. Не нужно думать, что они всегда растут. Архитектор на самом деле выбирает люди, которые хотят именно вот новой эстетики в старом месте. Это архитектор. И мы с вами двигаем дальше сейчас. Пойдем посмотрим в альтернативу, наверное, Атриум, который находится здесь, на Новогинской, это самая пешеходная, самая популярная улица Сочи. Там будет концепция совершенно другая, потому что там просто один этаж сверху в торговом центре, но, тем не менее, тоже можно рассмотреть. Мы приехали с вами на самую центральную улицу сочи это улица новогинская просто посмотрите сколько здесь людей и мы с вами посмотрим апартаменты вот в этом вот здании и большой наверное минус в том что это не отдельное стоящее здание под апартамент это вообще торговый центр и только верхний этаж у нас представлен апартаментами они также будут управлении, но как вы понимаете концепция здесь немного другая для конкретно получения прибыли потому что как говорится, Боженька место помазал. Да, ну здесь вот конкретно посуточная аренда и больше ничего. То есть на длительно. Можно, конечно, сдать, потому что здесь площади есть большие. Но вот пойдемте с вами посмотрим, как здесь осуществляется вход. И потом уже поднимемся в сами апарты. Но они вот уже идут с ремонтами, в отличие от архитектов. пока еще они, ну то есть на стадии ремонтов, из-за известных всем событий, задержка произошла там по доставке дверей, там еще каким-то комплектующим. Поэтому он запустится полноценно где-то в сентябре конце августа вот когда уже сезон пройдет поэтому нужно быть готовым что полностью он заработает где-то только в следующем году в начале там, второго сезона в общем на первом этаже огромное количество коммерции различные кофейни и так далее а мы давайте с вами вот так вот вокруг пройдем и зайдем сразу через лифт поднимемся туда куда нам нужно но обратите внимание сколько здесь людей ход осуществляется Через саму торговую галерею. Вот здесь вот есть вход в сам торговый центр. Вот обратите внимание, сколько народу здесь тоже гуляет, потому что здесь тенечек. И вот мы с вами вот так заходим и поднимаемся на лифте наверх. Пойдемте, покажу. То есть здесь ребята просто взяли, выкупили в свое время целый этаж и сделали здесь апартаменты. Выглядит вся эта концепция вот так. На сегодняшний день здесь делают ремонты И огромное отличие это все от архитектора В том, что вам здесь сразу сдают Апартаменты с ремонтом Ну вот мы сейчас найдем с вами Какой-нибудь более готовый Отличие от архитектора в том, что здесь вам сразу Все сдают с ремонтом и с мебелью На сегодняшний день это еще пока выглядит вот так Ну Артем уже сказал, почему это так выглядит То есть все закуплено Но не доехало Или что за счет даже не закуплено И здесь вы Покупаете апартамент то же самое 34 квадратных метра Он будет стоить 23 миллиона Но в нем уже будет сразу все включено Ремонт, мебель, техника Все будет сразу сделано И за эти деньги вы приобретаете апартамент Не этот, этот большой апартамент В районе, там 50 квадратов Он сразу возле Новогидской Самый центр города Сочи Самая пешеходная улица Вот вокзал А вон там вот шпиль морпорта ну вот в этом старом фонде, со старым ремонтом, цены такие же, как здесь, только с новым ремонтом, с управляющей компанией. Здесь вот цены ровно такие же сейчас. То есть здесь вот 550 за квадрат, ну и здесь тоже примерно... А, вот продавали, по-моему, недавно однушку 35 квадратов за 17 миллионов с убитым ремонтом. Просто с убитым, и это вот тот этаж Это вот где крыша Ну и самое главное, что все-таки эта квартира То есть нужно еще заморачиваться ее сдать То есть вы должны да. либо нанять человека Который будет как-то заморачиваться со сдачей Здесь есть доверительное управление Оно как бы еще пока не работает Но тем не менее концепция это подразумевает Поэтому здесь вы опять же находясь в Томске Где-нибудь в Красноярске В Новокузнецке, в Челябинске да. Можете спокойно получать пассивный доход Зная, что у вас здесь есть апартамент В который вы еще и сами сможете приехать потом вот такая концепция. Вот да, 20 миллионов рублей с копейками здесь стоит за 31 квадрат. Минимально 31, но это один mm -hmm. апартамент. В целом от, 30, от 34 35 метров начинается. Вот можно с вами посмотреть, вот апартамент поменьше. Вот это как раз примерно 31 квадратный метр. Там 31-34, они плюс-минус где-то отличаются. И вот мы с вами были в архитекторе только что вот здесь. Вот тут. Это исторический центр Сочи кто-то там говорит, что ой, пятиэтажки ну, как бы, вы посмотрите Прошло, на вы свои видите, города именно. там все то же самое там везде есть пятиэтажки и выглядят они везде одинаково то есть Сочи здесь не исключение но здесь как бы еще и очень много зелени добавок. посмотрите Краснодар в центре там четко все будет с видом из окна из автомобиля вообще какие дома там стоят так, ну в общем здесь как бы цена вам понятна, да, что вы приобретаете апартамент за 23 примерно миллиона рублей. Сдается это все в районе, опять же, летом 8, 9, 10 тысяч в сутки, зимой это в районе ну, где-то 5 тысяч, опять же, все зависит от площади и зависит от ремонта. Вот такая концепция, так это выглядит. Раз уж мы тут с вами находимся, то вот есть двухкомнатный апартамент, здесь 50, сколько квадратов? 52. 52 квадрата, раз, спальня, два, спальни, кухня, гостиная, все это сразу сдается с мебелью. Просто посмотрите, какой вид отсюда открывается. Многие, на самом деле, мечтают иметь квартиру именно в таком расположении Сочи. Площадь Флага, самый центр. Морской порт, открывается море немножко. Улица Новогинская, Пальмы прям бьются в окно. Я бы сейчас сказал, что центрея не придумаешь. Ну да, согласен. Вот эта точка центрея вообще никак не придумаешь, Потому что администрация города Сочи тут. Вот площадь Флага, на самом деле. Здесь Это елку, кстати, новогоднюю ставят еще это, это прям вот самый центр то есть вокзал 200 метров э, морпорт там 200 метров 200, 300 метров площадь флага 100 метров то есть это прям вот вот если нужен центр вот вы говорите центр это вот, вот самый центр сколько стоит он 47 миллионов рублей ну это полноценный двухкомнатная это 900 тысяч за квадратный метр с мебелью под ключ то есть мы сейчас поедем умирать там он вот, миллион 300 за квадрат Верди тоже уже от миллиона триста, где от миллион двести. По сути, по факту, это самое выгодное предложение из всех. Аппаратов. Но концепция совершенно другая. То есть мы да. сразу вам показали, как это выглядит снизу, но места к нему вообще вопросов нет никаких. Как вы заметили по трейдингу, то мы сейчас находимся с вами прямо возле морского порта. Здесь у нас вот такой вот скверик, и ровно напротив расположился апартаментный комплекс «Эмиральд». Снизу уже открылся рыбный ресторан «Новикова» «Магадан». Также здесь будет фитнес-клуб f 8 И здесь вот такие огромные проблемочки с парковкой. Благо мы сегодня передвигаемся на мопедах, поэтому у нас никакой проблемы с парковкой Класс. нет. Кстати, вам рекомендация, купите на лето, это лучший транспорт. Я думаю, что мы с тобой снимем отдельный видос, отдельный сравним видос. их два. Да. Потому что ну, они разные, вот на этот право не нужны, на мой нужны, но и это они плюс-минус одинаково Поэтому, если интересно, можете, конечно, в личку спросить, мы вам расскажем, как это все. Но про это... Короче, сегодня вообще про апартаменты у нас речь идет. Мы приехали с вами в Эмиральд, это вот такое здание, оно раньше стояло недостроенное, его, в общем, переделывали и так далее. И на сегодняшний день сколько здесь стоит? От 900 тысяч квадратный метр. Вот пойдемте внутрь, ну, теперь посмотрим. Просто вы поймете, какой основной нос, минус есть в нем. Вот сейчас здесь мы объявили. это все посмотрим. А, самый, наверное, главный минус – это огромнейшая проблема с парковкой. Здесь есть внутренняя парковка, но, как вы понимаете, во-первых, на нее надо еще умудриться заехать, а здесь еще будет ресторан разгружаться. Поэтому место, на мой взгляд, исключительно для пешек, прогулок. Этот самый центр Сочи, морской порт. Как бы здесь не нужна машина. Мопед, конечно, вам здесь сильно поможет. Но с машиной вы будете испытывать вот такие проблемы. Мы сегодня, в принципе, показываем вам апартаменты, где не нужна машина. Кстати, обратите внимание, что уже сделали зону ресепшн. Мы когда были, здесь этого не было. Или их поставили. Пойдемте посмотрим теперь, как выглядят у нас апартаменты с ремонтом. Можно, конечно, посмотреть самый дешевый, потому что он единственный, который идет в наш бюджет там, до 30 миллионов. Вы посмотрите, почему он... Именно в этом бюджете не подходит. Минимальный 26,290, но он будет... Вот пошли и Пойдем. посмотрим, да. Пойдем его посмотрим. Вот самый маленький апартамент. Вот так он выглядит, небольшая зона готовки, двуспальная кровать. Ну, как бы вид здесь открывается вот такой. При этом этот продан, но здесь мы можем с вами посмотреть концепцию. Продается ниже этажами. С видом уже, ну, как вы понимаете, ниже и в дом. Ну, да, будет просто соседний какой-то... Сколько еще 20... раз он стоит, скажи, пожалуйста? 26, 26 с копеечками. двадцать шесть 26-290 20... тысяч. Угу. Да. Вот здесь еще, еще телек просится. Здесь да. надо еще холодильник, потому что его там нет. Да, кстати, <звук> застройщик вам это все сдает в корпусной мебели, в но без техники. Вот то, вот есть то, то есть то то сюда есть вы холодильник вставляете. Волновка. Вытяжка, а, вытяжка. вытяжка вон там должна быть а. Опа, есть Даже работает Выглядит, так, Выглядит... как будто бы ничего да. Так, и в общем такая вот гардеробная зона И с этой стороны у нас еще расположился санузел Вот такого он размера Пойдемте, я вам тебе покажу большой. Ну и для сравнения Вот так вот выглядят торцевые апартаменты Здесь уже установили кровать и кроватные тумбочки, собрали зону кухни, выглядит она вот так. 33,4 метра 41 миллион стоит. Зато вид, смотрите, какой отсюда открывается. Яхта видно, морской порт. И вот так вот выглядит здесь санузел. Это просто для понимания, какого формата ремонт. Ну вот мы когда приходили в прошлый раз, нас конечно сильно возмутили вот такого формата обои. Вот, можете просто написать в комментариях Мы говорили с покупателям, что если, например, рассматривать именно это расположение Оно безусловно будет востребовано Здесь даже разговора не может быть никакого, потому что, ну как бы это вот морской порт и Вопросы в комментариях были, как здесь разместить Вот, кстати, ну разместили, да Вопросы были именно к ремонту И мы говорили своим клиентам, что если вы собираетесь его покупать, то возможно нужно будет переделывать ремонт меня, честно, до сих пор смущает вон та стена с васильками. Да даже вот эта стена. Ну, но понимаем. это как бы издалека еще смотрится как будто бы более-менее. Да. Но я бы честно... Я правда не понимаю, почему здесь не сделали окрас. Зачем здесь нужны были обои? Но, тем не менее, здесь покупается локация, ни в коем случае не ремонт. И само по себе управление. А обратите внимание на полы. Это настоящий паркет. Все сделано хорошо. Кроме обоев. Все сделано хорошо, но вот кроме обоев. Ладно, это вкусовщина. В общем, оставим. Да, это вкусовщина в любом случае решать каждому. Просто на наш взгляд, почему-то мы ну, должны были здесь быть обои. В общем, это был апартаментный комплекс Камеральт и минусы, которые вы увидели здесь, это обои. На наш взгляд, безусловно, это все вкусовщина и проблема с парковкой. Место, конечно, центровое, вопросов к нему нет. Ресторанчик снизу, хороший фитнес-центр здесь будет F8, огромные парковые зоны. В общем, все есть. Место будет действительно сдаваться на убой. Центр Сочи всегда востребован. Едем в Верди. Uh, Поехали. Как вы заметили по трекингу, мы продвигались вдоль моря. И сейчас находимся, ну, к сожалению, сюда не видно будет. Находимся, в общем, рядом со знаменитой гостиницей Хаят, которая ныне называется Карат Апартменс. Вообще Хаят Реженс до сих пор еще не изменили. И приехали мы сюда, вот в этот недавно стартанувший, точнее уже действующий, действующий отель, действующий. Верди. И здесь можно купить апартаменты. Рассказывай. Цена на сегодняшний день в апартаменте 34 квадратных метра с ремонтом, с мебелью с техникой от 28 миллионов, но это с ремонтом от предыдущего собственника. То есть если мы берем с ремонтом уже от застройщика, который подходит под данную концепцию, то это будет от 36 миллионов. Давайте посмотрим. Да, и при этом это действительно хорошие апартаменты, которые вы покупаете вот прям в очень центровом месте. Вот это здание художественного музея. За ним находится сквер дружбы. И вообще, на самом деле, очень много зеленых думаю, зон. Это коллекционная недвижимость. Ну, на самом деле, да, потому что это очень маленький такой клубный дом. Здесь вот ресепшн. И вот мы поднимаемся с вами туда наверх. Всего, а, всего 45 подашь, апартаментов. Верди, по концепции, это просто отдельно стоящий дом. Здесь нет инфраструктуры с точки зрения бассейнов и так далее и тому подобное. То есть это просто номера. И на сегодняшний день он полностью загружен. Хотя они стартанули только 1 июня. И есть всего один номер, который мы с вами можем посмотреть вживую, как он выглядит. Вот смотрите. Внутри апартамент выглядит вот так. С левой стороны у нас расположена зона кухни готовки. В принципе, по технике, по всему наполнению здесь видно, что ребята постарались. И на самом деле именно сам Верди использует исключительно качественные материалы. Все исключительно здесь по каталогам было заказано. Распланирован он вот в такую кухню-гостиную. Причем кухня, как я уже показал, уведена от основной зоны от самой гостиной. Здесь обеденная зона, здесь диванчик и здесь вот такая двуспальная кровать. Телевизор с этой стороны, телевизор с этой стороны. Причем везде брониковая продукция самого Верди. На сегодняшний день минимальная цена именно на сдачу это 8 за номер. Все зависит от его площади. То есть это минимальная цена. Всего лишь ребята сдаются с июня месяца. То есть по сути всего две недели. И уже полная, и полная. загрузка. Потому что место, оно центровое, оно... До пляжа здесь недалеко, прогулочные зоны здесь все есть. И минимальная цена, еще раз повтори, пожалуйста. Минимальная цена по переуступке от 26 миллионов, где нужно будет сделать ремонт, если вы хотите также сдавать доверительное управление. Давай сразу поправим, потому что 28 вообще миллионов рублей стоит, но если быстро рассчитаться, то 26. Вот да, да, да. Но опять же, вы туда вложите энную сумму денег для того, чтобы выплатить такой же ремонт. Либо готовую, вот такую же площадь, 34 метра, можно купить за 36, 36, 36 миллионов. Данный апартамент 43 квадратных метра, он стоит 43 миллиона. Миллион за квадрат, короче, на сегодняшний день здесь вот такая а, арифметика получается. Вот этот апарт уникален тем, что у него еще вот здесь огромная световая точка, потому что другие, они только с двумя окнами, а это угловой. Да, он поэтому здесь. В общем, это недвижимость, которую действительно приятно владеть. Я очень люблю Верди, вот просто сам он мне очень эстетично нравится. Я вот каждый раз, когда приезжаю, я я подойдет, на праздник подойдет, кайфую. И это вот недвижимость, вот как знаете, золотой слиток. То есть это самый центр Сочи по инфраструктуре. Вот художественный музей, здесь за ним прям парк находится, хаят, там море, набережная. Ну здесь действительно все очень и очень и очень эстетично. Самое главное, что это клубный дом на 45 всего лишь апартаментов 45. с доверительным управлением в самом центре города. И есть своя парковка, между прочим, подземная. С, бесплатным, с бесплатными парковочными местами для жителей. собственников и, и жителей. То есть не надо покупать в собственность, вы можете спокойно приехать и поставить свой автомобиль. То есть вот мы с вами были только что на Эмиральде, там была проблема с паркингом. Mm -hmm. То есть она как бы там есть, но туда надо умудриться еще заехать. Здесь же у вас свободный проезд, никакой проблемы нет, вы заезжаете, паркуете и так далее. Это вполне достаточно на такой дом. А еще 5 мест. Это та недвижимость, которую приятно передавать. По, по наследству. наследству, согласен. Это был Верди, господа. На этом мы не заканчиваем и сейчас едем на следующий проект, смотрим его. Здесь как бы минусы очень сложно выделить, потому что он красивый, эстетичный, новый, с хорошим ремонтом, ну может быть бассейн. Возможно, может в и нет видов на море. Вот нет здесь видов на море и нет бассейна. Вот здесь видов на море, конечно же, там каких-то панорамных найдете, но потому что это он находится в центре, это ровное место и он малоэтажный. Вот и все. Да, вся инфраструктура. Ну, okay. правда, минус, вот честно, я не могу выделить. Ну, может, тоже территории мало. Опять же, ну, как yeah. бы, изначально то, что мы смотрим, там как бы и так территории нет. Yeah. По цене, может быть, мы чуть-чуть выбиваемся. опять же, 26 миллионов рублей мы не выбиваемся yeah. в тридцатку. Well, yeah. Ну, в общем, я не могу для себя оправдать здесь какой-то минус. То есть у меня вот картинка перекрывается плюсами. Может, вы знаете минус какой-то? Ну, напишите в комментариях лучше. Вот там лучше люди знают. Они напишут сейчас. У нас летят даже когда вы выходите из парадного входа в Верди, вот как здесь действительно создается хорошая атмосфера. Здесь, конечно, что-то еще реконструируют, но все это исторические, а такие здания. Вот пойдем. Вот пойдем, сделаем. Буквально нам нужно обойти здание, и вы просто поймете, насколько место здесь кайфовое. И оказываюсь, на площади искусств это то место, где и туристы, и форумы, и экономисты, где проходит все. Вот Меркурий, Олимпийский университет. Александрийский маяк. Реально все знаковые конференции проходят. Карат, там, том, там. Здесь и правительственные конференции постоянно в Хаяте проходят. Вот, вот, что вот, еще? Один. Морской дворец, пожалуйста, вот там 70 миллионов минимальный ценник. Премьер. А, премьер. Нагорный один, на на один, друг один. Вот куда вот рука не покажет, здесь все миллион Миллион плюс за квадрат. Да, миллион плюс, но опять же площади большие, поэтому и цена уже. За да, то есть тут за 26-30 за миллионов нет ничего вообще Ну вот из такого формата жилья. От 70 и выше. Вот, поэтому место на самом деле крутое. И прогуляться, и пофотографироваться. За пляжем маяк здесь буквально... Здесь рестораны посетить вы заметили что мы сегодня про каждый комплекс говорим что это идеальная локация потому что мы специально выбрали потому что мы, да, потому что мы, мы в, центре в центре города центре. В центре это треугольники города. вот это большой треугольник золотой мы сейчас от центра на светлану золотой треугольник откуда начинается там тоже будут достойные варианты поэтому я думаю что нужно ехать едем в следующий Приехали мы на последний проект на сегодня. Это апартаменты комплекс Монтвилль. Обратите внимание, маленький такой, трехэтажный. Здесь вот написано автомобиль, не парковать. Ну и чисто по-российски. Прямо возле этой надписи аккуратно запаркован Volkswagen. Ребята чилят на бассейне. Сразу отсюда просто вот так посмотрим, потому что там мы не будем людей смущать, чтобы это все поснимать. Пойдем сразу внутрь. Здесь, значит, у нас современные технологии стоят. На впуск есть небольшая такая подъездная группа для того, чтобы совершить какие-то действия. И вот так вот выглядит обратная сторона Монтвилля. Он уже функционирует. Как вы видели, народом уже на бассейнах чилит. И вот такая вот зона ресепшена. Места общего пользования не выглядят вот так. Современный, новый сам комплекс. Совсем недавно сдался. И вот так это все выглядит. Приятно, атмосферно, хорошо. Вот так выглядит основная территория. Большой бассейн. В нем можно и тренироваться, и просто чилить. Ну, как бы действительно все выглядит неплохо. Мы не будем спускаться для того, чтобы нас никто не видел, что мы их снимаем. Но мы их снимаем. Выглядит хорошо, согласитесь. Ну и также на крыше здесь есть эксплуатируемая кровля. Она еще пока планируется, как будет использоваться. А здесь у нас дендрарий. Это жилой комплекс Покровский парк. Ну и весь микрорайон Светлана. Если просто обратить внимание, сколько здесь зелени. Донграве да все-таки рядом. Вот канатная дорога, кстати, идет на смотровую площадку. Вот метрополь. А вот жилой комплекс Раевский. Раевский. Там вы снимали вот квартиру. А, жилой комплекс Москва. Это историческое здание, оно в дальнейшем будет реконструироваться. То есть его, во-первых, недавно выкупили. Ну, относительно недавно. Поэтому не думайте, что это какая-то заброшка. В дальнейшем это а все будет прекрасно и эстетично. Превращаются в апартаментный комплекс. В апартаментный запрос. Ладно, идем вниз смотреть апарт. Мы с вами находимся в апартаменте в Монтвилле. И это Светлана Низ. Там сзади апартамент. А мы на террасе. И человек, который решил посверлить. И сколько он стоит? Цена данного апартамента 23.50. 23. Площадь 27 метров, сам апартамент и 8 метров терраса. Как вам вообще концепция И бассейн, который мы с вами еще смотрели ранее. Возможно, мы туда еще с вами сходим, посмотрим. Но пока ребята чилят на террасе, она здесь большая, то есть спокойно можно все что угодно разместить. Вот так выглядит апартамент. Во-первых, здесь алюминиевые большие окна, которые сдвигаются. Здесь у нас двуспальная кровать, здесь телек. Обеденная зона, диванчик, ну и небольшая вот такая зона готовки. Плюс сам по себе санузел с душевой кабиной. И стоит, как вы понимаете, 23 350. К этому же еще идет бассейн в придачу и 6 минут пешком до моря. Что вы думаете? Я управляющая компания внизу. Да? да. Но мы через нее уже заходили. Будет до так она уже занимается. Уже занимается. Уже, кстати, да, бассейн уже через шикарный апартаментный комплекс потому что вот ну вот если уж рассматривать то на самом деле вот эти вот самые крутые апарты ну по мне как для отдыхающего я бы вот прям вот в эти заселялся не те которые на солнце и на бассейне, потому что там очень жарко очень шумно с другой стороны кто-то любит наблюдать вот. на бассейне, ну да смотреть за девочками за мальчиками в зависимости от пола на нужна тишина, умиротворение, ты выходишь, я, и... Даже можно не выходить, лежишь на кровати, я раздвинул. Слушайте, ну на самом деле, если так вот разобраться, да, ну, вот есть апартамент, а, у тебя там бассейн, на него может спокойно выйти, да. а здесь ты просто спокойно, вот тебе тишина помню, А никого. мы находимся в 300 метрах от главного магистрали города, от курортного проспекта. Он вообще ничего не слышит, просто, ну вот, ты как будто в лесу а, проснулся. надо сказать, что это дендрарий. Ну не надо это есть Ну, люди. А если что, вот это, Думаю, блин, что построятся что-нибудь, что да? Что это дендрарий? Все, это, это край. Поэтому соседи дендрарии, птички. Ваш и... апартамент на территории дендрария практически. Нет, так нельзя говорить. Ну, про, про Кто подумает, что что-то незаконное, <сих> иначе потом снесут. Короче, граничить с дендрарием. <сих> да. Комнате. Здесь фазаны на самом деле еще по утрам возбудить будут. Они достаточно громкие, но атмосферные. Да. А с точки зрения отдыха и сдачи, ну, очень хорошее предложение. А самое главное, что это все зелено, что зимой, что летом. И самое Серьезно, очень важно. сейчас очень жарко на солнце. Вот если сейчас туда спуститься, на курортный проспект, очень жарко здесь. Можно спокойно без, без кондиционера сидеть. Даже днем в самое пекло здесь очень комфортно. Это хорошо. А сторона-то, кстати, южная. А страна, ну, практически южная. Ну, восточная, вот это юго-восточная сторона, юго-восток, да. По фуншую даже он, так скажем. В общем, я предлагаю здесь с вами на этом апартаменте подытожить то, что мы сегодня посмотрели, и вообще сказать, что у нас выбрал клиент, который рассматривал эти апартаменты. Из всего этого, что мы ему показывали, он выбрал архитектор. И почему он выбрал архитектора? Расскажи, пожалуйста. А, ну, вообще, у него еще как бы есть мама, вот, которая, возможно, сюда приедет. Он сам из Хабаровска. И он хотел именно всегда вот центр. Потому что такой человек, он, он любит владеть недвижимостью, которая вот именно, где бы он ни покупал, она должна быть в центре, находиться в историческом центре, чтобы была какая-то своя концепция, территория. Ему сам бассейн был не важен. У него спокойно могла жить там мама где нет э, каких-то возвышенностей и гор. Да, здесь вроде бы это не Светлана, но все равно здесь есть пригород. Как бы да, тут вот так вот э, пожилому человеку, ну как бы с таким вот наслаждением он здесь не пройдет. А в центре, на Конституции, это что? Правильно, можно спокойно сделать, правильно? В любую точку идешь, и тебе не нужно там подниматься, что-то спускаться, через подземные переходы переходить, там вот все вот так. Ему понравился еще сам архитектор дизайном понравился внутри снаружи и ему еще важна была планировка кстати но это вот чисто вот его именно субъективный взгляд ему нужно было важно чтобы был апартамент пускай даже 30 квадрат но чтобы было два окна и чтобы он был квадратный прямоугольной формы а здесь в основном что мы с вами видели они все прямые пускай и большой площади но они прямые а вот ему надо было так чтобы можно было разделить на гостиную ну как в архитекторе было и сделано да вот он именно из-за этого, скорее всего... Но еще почему а, этот клиент именно выбрал архитектор? Потому что по цене он оказался самым выгодным. Ну, именно да, из, да. из той планировки, которую он хотел получить. Верди был дороже, архитектор был дешевле. Да, мне нужно было сделать ремонт. Но и все-таки это недвижимость в историческом центре города. То есть это а, покупка сразу такой в пассив. То есть вы сразу можете получать деньги, да, безусловно, там нужно сделать ремонт, но тем не менее, как бы, центр всегда в цене. Что в Москве, что в Питере, что в Нижнем Новгороде, что в Челябинске, центр всегда это основополагающая цена, от нее уже дальше идет цена там вниз, вверх, там, и так далее. И вот эти, например, апартаменты он не рассматривал, мы ему показывали, говорили о том, что они есть, но тем не менее, как бы, выбор все равно упал на исторический центр города, а мы находимся с вами в микрорайоне светлана -Низь. То есть, возможно, под вашей задачей именно вот этот комплекс, кстати, мы рассчитывали по окупаемости, самая высокая доходность именно в нем. Исходя из соотношения сдачи в аренду и э, покупки самого апартамента. Ну и плюс, вы сами видите его концепцию, он действительно прекрасный. И вот такая недвижимость, она, ну, можно сказать, уникальна, ну, да, в городе Сочи? Это именно вот, это вот именно для туристов. Слушай, ну, я бы это. сам бы здесь жил бы, честно. Ну, нет, я к тому... Если бы я приезжал бы сюда, бы там, не знаю, на месяц э, в Сочи на лето, это если твоя, я имею в виду вообще вот этот апарт заточен именно под туризм. Ну, ну да. Зимой надо еще посмотреть, как он будет э, действовать. Ну, в любом случае. Потому что, э, я так понимаю, он сравнивал как, он думает, ну хорошо, Светлана, Министр, но все равно это туристический. Больше, конечно, туристическая тема, именно вот такого плана, а там это все равно центр. И зимой и летом там как бы рядом вокзал, все там, ну, сосредоточение опять же делового и туристического э, потока. Поэтому он тоже... И вы еще наверняка можете задать вопрос, почему он не выбрал Метрополь? Да, то есть мы же спокойно могли показать. Цель была именно апартаменты с доверительным управлением. Не статус квартиры, которую нужно сдавать, а апартаментный комплекс, в котором есть ательер, который это сможет сдать без всяких заморочек. Пусть это может быть дороже, пусть это будет меньше окупаемость. Но самое главное, без заморочек, сохранение пассива и сохранение актива. Да, кстати, он, мы предлагали Метрополь там и какие-то другие комплексы, квартирники. Но вот именно человек сам даже пришел, он хотел сначала просьбы квартиры, но он потом такой сам в разговоре просто говорит, так, а кто этим будет заниматься? А зачем мне заниматься? Это не надо чё-то ну И потом он сам пришел к выводу, то есть это еще хорошо, что человек до него, ну как сказать, очень быстро понимает суть. И он такой говорит, Артем, нет, давай мы, с я с сузим круг поиска, я тебе так скажу, мне нуж нужна недвижимость. Потом я сдам доверительное управление, и все. И буду получать доход. А я... потом, если что, смогу я продать. А потом, если что, вдруг мама там... И чтоб еще, кстати, такой момент, что... Если что, чтоб мама там могла жить. вот. Еще как у меня чтобы. Это было не просто студия, а именно... Ну, для... Зона для... готовки, да. Зона с полноценной кухней, с гостиной. Чтоб подружки могли прийти в гости там да. пообщаться. вот еще. То есть у него даже было две цели. И вот под такие цели действительно трудно найти. Даже в 20-30 миллионов чтобы все совпало, полная стоимость договора, чтобы уже было все готово и сдано, чтобы это, было, чтобы это был центр, а, чтобы именно апартамент был с двумя окнами, чтобы его можно было разделить, и две мокрые точки, но на самом деле, да, вот по большому счету это… Кажется, ну, вот как будто это, знаете, такое, ну, типа, ну, ну, ну и что, ну типа масса недвижимости имеет вот этими всеми параметрами, когда вы начинаете вникать, у вас есть огромное количество стопорных вот этих вот точек. И ты понимаешь, что, ага, здесь этого не, здесь этого не, здесь этого, здесь то. И в итоге все сужается к одному-двум вариантам. И, как бы, а так в так других городах, всё... может, полно, там, конечно, в Питер, в Москву приедешь, там, этих там апартов э, и таких, и таких. Но в Сочи, на самом деле, действительно, чтобы совпала и локация, и концепция, и документы, и планировка, ну, это на самом деле, по большому счету, по, по пальцу рук Кстати, может, да. директора столько преимуществ много, что даже никто не стоит вопрос, почему нет бассейна, там бассейн, да. да Сон, он да, там не да, нужен ну, особо. Вот реально вот такая концепция, что бассейн там вообще не нужен. Ну, никто, кстати, ни разу не сдавал. Вот, ничего ни разу не спрашивал. А, мой покупатель не, не спросил вообще ничего про бассейн. И, ну, многие хотят бассейн, например, на комплекс. Многие, да, да многие даже хотят. в квартирниках спрашивают, а есть бассейн там <laughs> или нет. То есть, где-то, да, бывает там все с бассейном, и никого там не удивишь бассейнами. Здесь они как бы есть комплексы с бассейнами, но они, бассейны, эти дополнения идут как вот, если локация проигрывает или еще что-то, уже начинают дополнять какими фишками. Вот как, допустим, на Соблевке, Гринпеллос. Вот если бы там не было бассейна и не было бы этой концепции, ну, его, его бы не покупали. Его бы не покупали по такой цене. А там добавили бассейн, вот вроде бы ничего, но цена была выше рыночной еще на тот момент, и по этой цене покупали. И сейчас покупают. И сейчас покупают, потому что там есть бассейн, уже два бассейна. Да, бассейн. Интересная такая концепция самого комплекса. Вот вроде бы просто дома на Соболевке, Ну как сделать так, чтобы люди их покупали? Правильно добавлять вот эти фишки. А в архитекторе ничего не надо добавлять. Ну, это... Кстати, хотелось пару слов сказать про Монтевиль, где мы сейчас находимся. Это на самом деле уникальный апартаментный комплекс, потому что он клубный. Здесь, да, Здесь достаточно мало номеров Он с бассейном, воздавидимым управлением И в этой локации нет подобного А скажи еще главную фишку, что здесь всего два этажа да, Всего да. два этажа, то есть где вы видели вот так вот апартаменты В два этажа Это, вот, это единственный, наверное, комплекс, где всего два этажа Поэтому мы сидим так спокойно да. Никто не отпекает. И здесь есть эксплуатированные кровли, кстати На ней будут делать либо кафе, либо кафе место, будет, либо да, место да. для вечеринок Но пока еще не решили У них еще есть большой участок, где сделать кафешку Сейчас мы с крышей покажем или на крышу. В общем, господа, вы посмотрели видео подборку по апартаментам в бюджете от 20 до 30 миллионов рублей, если у вас есть подобный запрос. И на сегодняшний день именно в центре Сочи можно выбрать из вот этих вариантов. Они самые лучшие. Здесь есть, конечно, еще другие апартаментные комплексы, которые в это видео не вошли. Но если у вас есть запросы, вы хотите купить апартаменты, возможно, по сегменту чуть ниже или выше, то никакой проблемы нет. Обращайтесь, ссылочки указаны внизу в описании к этому видео. Мы точно так же проведем работу, покажем вам то, что есть на сегодняшний день на рынке. И также я рекомендую вам подписаться на наш телеграм-канал, куда выходят все срочные предложения. Ссылки будут указаны внизу в описании к этому видео. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить. В общем, с вами был канал Репей Курортная Недвижимость. Вам всем удачи, хорошего всем настроения пока. и пока. пока.